привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала с вами за мной, я Серый Кролик. Ну вот мы находимся в нашем кролиководческом царстве, небольшое помещение 8 на 3 3 8 на 3 30, с учетом 9 кроликоматок. В настоящее время у нас, Юлька, покажи, в настоящее время у нас 6 кроликоматок, как родилось, и находятся с крольчатами. Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Еще три кролика матки у нас сукрольные. То есть здесь и вот здесь две штучки у нас сидит. Дальше мясо у нас пока на нашу семью и на наших соседей, грубо говоря, нам хватает. Увеличивать поголовье будем немножко на зиму. Почему вы сейчас можете спросить не на лето? Потому что мы перешли на кормление кроликов уже не первый месяц на один только комбикорм. Сено это как лакомство и немножко для нормализации пищеварения кроликов. Но это является не, основной, ну, не основным кормом для кролиководства. Все-таки корм один кролик, ну, для кроликов это комбикорм, комбинированный корм с гранулированным гранулом. Поэтому у нас нет понятия сезонности, лето-зима, зима-лето, помещение утепленное, здесь тепло и зимой-летом, и вода не замерзает ни летом, ни зимой грубо говоря поэтому э, планы просто, что немножко будем посвободнее зимой и будем заниматься больше кроликами зимой. Также в нашем хозяйстве есть куры, утки, индоутки, цесарки, мускатные утки уже вышли из гнезда, которых мы уже немножко продали, как мы планировали, чтобы что-нибудь зарабатывать, но сбылась мечта идиота. Смотрите, что мы еще приобрели, друзья. А, приобрели, приобрели мы, друзья, вот такой небольшой, mm. а, небольшую семью с пчелами, 12-рамочной улей. Скажите, друзья, так ты же ими не занималась, и, скорее всего, спортишь или деньги, или свое время, или вот эту данную семью. Друзья, я ничего не спорчу. Я научусь и сделаю. А у меня еще план купить, как мне сообщил... Покупка была не спонтанная, я больше двух месяцев подготовился к данной покупке Общался с пчеловодом, которому уже на пенсии мужчина, больше 30 лет занимается пчелами Поэтому он мне подготовил к зиме вот такой вот улей Рассказал, как, когда, какого числа мне нужно делать, какую прикормку для них От клеща, как что нужно сделать, мы это сделали сразу же Подготовили уже мне рамки и дополнительно еще два пустующих домика на весну Друзья, если вы будете с нами, вы, конечно же, это все увидите. Для чего, почему и как это все будет происходить. Честно, у меня все-таки чувство страха к ним есть. Они что-то вот хотят от меня, или я от них, от них, в принципе, я сейчас ничего не хочу. А вот они от меня, наверное, что-то хотят. Есть только выражение, полирует лоток. Ну, вот действительно, так вот круговые движения по лотку этому <клёх> полируют. Жинку прошу, что подходила, посмотрела, что значит пчелы и как они выглядят и для чего они у нас есть. Страшновато, Чувство знаете? страха преобладает все-таки перед пчелами. Ну, интерес тоже есть. Интерес есть. Мы попытаемся вам показать, друзья. Конечно, это очень сложно сделать. Ну да, что и правда там они делают? делают Моют, делают. Они полируют, Моют. я не знаю, что они там. Они хотят нас ужалить и все. Плохо вылазит, правда. Ну, ну прикольно, честно, прикольно. Посмотрим, что с этого получится. Одно время нам говорили, что зачем вам куры? Вы же можете купить яйцо и вы зарабатываете деньги в магазине. Но, <как> зачем, зачем? Что были? Также нам говорили, зачем вам утки? Утки, там порода голошейки, как вот это здесь бегает у нас, видите? А, вместе с утками. Ну, это индоутки. Два молодняка, папа, а мама там сидит уже а, второй раз в этом году на яйце, на инкубацию Говорили, зачем вам утки, вы что будете мясо есть? Будем, друзья, будем Плохо, когда его нет Нам говорили, зачем вам мускатные утки, с ними столько геморроя, по осень выводить Вывели, нам говорили, зачем вам инкубатор Вот зачем, друзья, вот он наш инкубатор говорили зачем ты берешь этих свиней воняют кормить надо орут э, хлопот забот уйма ну вот они и уже не первый год вот они красотули валяются правда муху уже друзья извините но к сожалению это свинарник окно открыто у нас а сейчас на улице беларуси жара больше 30 градусов поэтому они здесь Ой, ему очень-очень жарко но ничего как вы видите а эти вообще грызнули. Я их подстилаю, они все здесь перекапывают сразу же. Говорили зачем ты тратишь деньги на покупку этих всех деревьев, то есть для сада. Ну вот для чего, друзья. Им всего лишь годик, а уже две-три игрушки. То есть одну же люди съели, ну то есть дети. Здесь яблонки, свое. Видите, красота потратили больше 300 чем-то рублей 315 или 320 но они же есть тенек но есть наши друзья не обращайте ни на кого ни на что если вы решили что-то делать как вот этот код делайте если вы от этого еще получаете удовольствие делайте живите размножайтесь вот наша пчелярня получаете от жизни удовольствие Всем вам благ друзья. Всем счастья, здоровья, семейное благополучие. Сейчас вот все мои тренды получат, что детенок здесь орал. Пойдем мы дальше работать. А вам приятного дня или вечера. Всем пока. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба. Над головой. Всем пока-пока. Ты же, наверное, солнышко серого кролика смотришь, да? Нет. Всем да. пока, друзья.